Так, и всем привет, с вами я, Максим Шадович и извините, но сегодня ролика не будет. Я очень устал и хочу поспать. Так что извините, но ролик будет завтра. Сегодня 29-е, а завтра будет 30 -е. Я обещаю, что завтра сделаю. Ожидайте, пожалуйста. И не, и не пишите мне то, что почему ролика нету, почему ролика нету то, что извините меня, меня, пожалуйста. Всем пока. До новых встреч, Всем пока.